Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. И, конечно же, не забываем подписываться, прожать колокольчик и, естественно, лайкосики. Вот, а мы приступаем. Сегодня у нас будет два очень классных соуса. И в конце будет один секретный соус. Можно назвать соус, можно называть его добавкой. Ну, в общем, покажу все. Смотрим до конца. Начинаем мы с белого соуса. Требуется нам для этого укроп, 3 зубчика чеснока, сметана, горчица, ну и, естественно, соль и перчик по вкусу. Что, приступаем. Для начала нам нужно измельчить укроп. Измельчаем укроп по максимуму мелко. крок у нас уже в чашке теперь мы выдаем 3 зубчика чеснока сюда же как говорит мой любимый оператор через чеснока добавку хорошая шутка дальше пару столовых ложек сметаны и буквально пару чайных ложечек горчички Ну, я еще немножко посолю, буквально пару щепоточек соли сюда. И совсем чуть-чуть свежемолотого перчика. Все это тщательно-тщательно перемешиваем. Магия монтажа. В общем, у нас немножко неправильно получилась контенция, поэтому мы добавили еще немножко сметанки. Ну и все, домешиваем это. Все, этот соус готов. Оставляем его минуток на 20 и попробовать. И это рецепт номер два. А какой? Все верно, это кисло-сладкий соус. Прекрасно знаю, что вам многим нравится, поэтому покажу, как приготовить его дома. Для этого нам потребуется вода, мука, апельсиновый сок, сахар, томатная паста, соевый соус и уксус. Что, приступаем. Смешиваем муку с водой. Хорошенько это размешаем. сначала одну столовую ложечку томатной пасты в сотейник, даем немножко ей подобжариться, чтобы ушел, ну, знаете, есть у томатной пасты небольшой такой металлический привкус, сейчас она немножко поджарится. Наша томатная паста подогрелась, теперь пару столовых ложек уксуса Теперь вливаем туда одну столовую ложечку соевого. Сразу туда отправляем наш апельсиновый сок и сахар. Все, теперь это все хорошенько перемешиваем, чтобы растворился сахар все это разошлось. Сахар уже там растворился. Теперь вливаем нашу муку с водой. И помешиваем это все, загущаем. Все, соус наш готов. Перерываем его в тару. И даем ему немножко остыть. Ну что, ребята, теперь... Третий рецепт и самый-самый интересный. Короче, эта штука, она подходит практически везде. Что к картошке, что к мясу, что к бутербродам, что к вареному рису, гречке. Можно добавлять где угодно. Сейчас я вам все покажу. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Для этого нам потребуется кучок у петрушки, пучок укропа, пару острых перцев, пару чайных ложек свежемолотого перца, много соли и оливковое масло. Начинаем приготовлять. Для начала нам нужно почистить перчики наши. Не надо делать здесь слишком острые, поэтому берем, разрезаем пополам. и Сейчас будем вычищать серединку. Вот эти все семечки, вот эту сердцевинку, это нам не нужно будет. И такую процедуру проводим с обоими перцами. Все, выгружаем наш перчик, всю нашу петруху, аккуратно его сюда так, складываем, так, в одну сторону и укроп противоположный. Теперь засыпаем перчик. Сыпем туда соли, ну, примерно, я насыплю где-то 3 столовые ложки. Это будет такая довольно-таки концентрированная штука. ливаем это оливочем. Закрываем и делаем вкусняху. Все, наша смесь готова. Перемололи мы ее прям в кашу. Вываливаем ее теперь в какую-нибудь пластиковую тару, ну и можно стеклянную банку, потому что эта штука хранится долго. Добавлять ее можно куда вам захочется, попробуйте сами и решите куда. Хранить ее абсолютно просто в холодильнике. Она, сразу вам говорю, такая прям концентрированная, она и острая, и соленая. Вот, ну очень классно, очень классно к вареной картошечке, прям вообще топчик. Что, ребят, вот наши соусы готовы. Давайте так немножко по ним пройдемся. По поводу белого соуса. Отлично подходит ко всяким таким закусочкам, он обладает нежным, нежным таким вкусом от сметанки, Естественно, чесночностью и зеленушка там не последнюю роль играет. кисло соус вы все и так, я думаю, прекрасно знаете. Он по вкусу кому как. Но на самом деле не всем нравится, но кому-то не нравится. А вот по поводу зеленой смеси. вот Тут уже вариаций миллиард. В этом можно на самом деле мариновать что-нибудь. То же самое мясо можно замариновать. Можно это добавлять к вареной картошечке, можно добавлять к тем же самым, там, гречке, рису вареному. Получается очень классно. С, с, такое очень своеобразно. Чистым есть, это ну, не особо получится, потому что оно прям такое концентрированное. В общем, попробуйте, сделайте это. Напишите в комментарии. Естественно, поставьте лайкосик. Вот. Ну и ждем снова на нашем канале.